здравствуйте здравствуйте дорогие друзья ну что ж третья часть все-таки я не поленился в первой жизни короче э, зашел я сюда ночью Поубивал пару зомбарей, а... <смех> это было сложно. Поубивал пару зомбарей, и оказалось, что с них, оказывается, могут упасть алмазы. Но вот только из некоторых. Прям из малой части, каких-то уже, не помню. Типа вот этих вот великанов, которые были в прошлых частях, если, конечно, я их показывал. Но одного точно я показывал. Это тот, который в первой части меня все время убивал, вот с него выпадают. Также с одной громилы. Ну вот, я повыбивал два алмаза здесь. С них каждого падает всего по одному алмазу, и то с малым шансом ели. Как, да. Короче, нам нужна с ручником еда, потому что, потому что умирать мы не хотим. А наша цель сегодняшняя сделать пистолет. Пока что сделать пистолет. Вот этот вот. Цзэшка. Ну или хотя бы, хотя бы, хотя бы вот этот вот. Который нужно 38 железа и 4 золота. На него мы поставим обвес в виде вот такого вот прицела. Нам нужны стекло и железо. Поскольку я хочу перекрасить этот прицел в серый, нам нужен как каким-то образом добыть серый краситель. Как его добывать, я сам не знаю. Сейчас узнаем, подождите. Краситель. Серый краситель у нас добывается. Черный и белый. Белый из ромашки, черный из спрута. Из спрутеля. Понятно. А одеваемся, так сказать. И, -и, и выходим. Секунду, а где наша циркулярная смерть? А вот это. Господи, я испугался. Так, а -а -а так. Это мы сюда здесь вставляем. вот это все. А -а нам нужно а -а -а железо. У нас есть 11 железа вроде... А, нет, еще здесь... Нифига себе тут. Панно разбросал железо. Хлеб. Здесь тоже был хлеб. Вот сюда вот. <свес> <свес> <свес> так, так. Нам нужно накопать так железо. Идем снова в ту самую же пещеру. В ту самую. В ту самую священную пещеру. Уе. Oh yeah. Которая нам помогла сделать вот эту вот э, смерть нашу сказу, э, циркулярную. Домой, там Подошел! Подошел. Давай, давай, давай, молодец. Давай, молодцом. Правильно делает. Вам легче умереть. А, поня, понял. Понял, понял. У. Давай, давай, давай. Давай. Давай. Божье, прости. Вот и молодец. Четыре-три тычки надо, лы-палы. Боже, боже. кстати я тут сейчас вспомнил, то, что. Притихла вот эта вот история с Риданом и так далее. Но это это прям было интересно, что будет, было дальше будет. Было. Я прям делал, что как не я делал, мои друзья делали заговоры всякие такие, что будет дальше и так далее. Да, я прям все язык не вяжется. Спасибо. Ну это было больно, это было неприятно, это было грубо. Сейчас разберемся. Хотя, в смысле разбираться, нам в другую сторону идти. кайф кайф а как мне по вашему подниматься мистер крипер вот так сойдет Да это им какой-то, вы чё гоните? Скелет с АИМом, ёлы-палок. Боже. Обожаю, майнкрафт. Люблю, ценю, уважаю. Оп, железо. еще железо там находится ему а, надо еще золото надо ⁇ ллы палы тяжело тяжело Давайте уже потратим кругу. Потому что и так и так она уже нам не понадобится. У нас он на 30 урона ему Страх детства. Хотя.. Страх детства у нас не маленькие зомби. Страх детства это. страшно вещи. Страшно такое даже представлять. Ну ладно. Слушай, нормально здесь так железо так подсыпали, а. Сейчас все эти самые люди такие. Ой, подсыпался я железо, а теперь чем-то пантуется Я такое могу сделать. Но не сделал. потому что оно мне не надо. Ладно. Тут тупик у нас. О oh май. Это сильно. Скорее всего мы сделаем себе пистолет, а прицел уже позже. Ну и обвес. Темная материя. Вот это как нам надо, да. Я там еще мед забыл, кстати, добыть. Ёлпал. У нас кирка скоро закончится, Ёлпалок. Чтобы вам не смотреть на все вот эти вот мои походы за вот этими ресурсами, я вернусь уже, когда буду хотя бы. Ну хотя бы, ну, да, стак железа. Короче, я там решил вернуться все-таки к месту меди. Ну, точнее, я там добыл э, темную материю и еще полазил по пару местам и наконец таки нашел золото. Добыл 12, а нам нужно 22. Нам будет тяжело. Может я просто чисто скрафчу все-таки ЦЗшку. Чем упариваться? На данный момент но я пока еще не знаю тут блин, прям море и да я еще добылся так железа но по пути все добываем его мало ли пригодится это у нас рудачу ради ради радио радио понда Думаю, мы сейчас все-таки уже возвращаться начнем, довольно-таки мы, довольно-таки я долго лазил по шахтам, а для вас прошла миллисекунда и и все. Да, короче, все возвращаемся, мне надоело здесь быть за железом. В следующий раз еще за углем железом в следующий раз будем возвращаться. Сейчас, э, так сказать, домой. АИМ Так, куда? Сюда А это, это, это, это, это, это, это, это, это. Паук-невидимка, он появляется на это Вроде же говорили то, что он появляется на хардкорде, на хардкорды. А по итогу нет нас На Снея оказывается Бывает, с кем не бывает только я потерял, куда мне идти? Я потерялся. М -м Сюда надо. Либо меня убьют, чтобы это гораздо быстрее, либо я сейчас сам выберусь. Я сам выберусь, ладно. Там у ночью, -с? ну да. Ну дефолт. Ну пускай убьют, я. Давай. Бац-бац, и я дома. Вот об этом гиганте я и говорил. Вот его и на, вот с него могут выпасть алмазы. Японский автомат. Как моя родная. Как с тобой драться? Ты -то испугался? У нас там лошадь умерла от Хрен ныть. Дегенератив! Так, пока переплавляем вот это вот и сделаем еще одну печку. Даже лучше две. Так будет все-таки быстрее. Так, это сюда и вот... Это сюда. Так. Хоть более защитенный буду, защищенный, да ёп! Спасибо, да ёп твою мать. Да пошел ты, говно в полоску. Ой, еще один. Вот, кстати, вам и халявная мусорка. Уничтожает просто за считанные секунды. Так забираем все вот это вот железо, и все-таки думаю, ЦЗ, или будет лучше этот дробовик? Ну дороже, а он мощнее, ну да. Да, он мощнее. 12 патроны. Где-то здесь. 12 же, да? Тип боеприпасов, 12 гордшелл. А, вот они. Ну, ел. А, ну изи так ладно а, вот это откуда полез все дробаш у нас есть отлично патроны патроны патроны патроны патроны патроны у нас Тяжело. Отлично. Все, отлично, отлично, мы готовы. Теперь берете такой и а где вот, он. вот она видите, это пушечку. Вот. вот это вот пушечка. Это это теперь это наше, это наше спасение, пацаны. Так. А, нам же еще ради надо переплавать. А нам тут много чего переплавлять сейчас придется. Да забейте. Нам в кайф будет сейчас всё делать. Так, куда я складываю руду? Руду я как, пока никуда не складываю. Ну, предлагаю сюда складывать. Вот так, так, а сюда. Ну и все. Пока все. Так. Мусор мы сейчас, ну, ну два легких жилета мне и так и так не нужны, это мы сейчас утилизируем. Вот здесь вот, вот так вот, вот так вот так вот. Я какой я баран, какой я барон, я 17 пороха просто в бал в канаву. Какой баран! Боже, я дебил, я тупой, я я сел, просто я сел. Какой я сел? Так, ради я вам сейчас покажу, зачем нужен ради. Эг, понял. Нам нужно собрать экзоскелет. Ради используется в. по-моему, где-то в его броне. Вот вот тут вот, в аккумуляторе. Но до брони нам еще такой далеко далеко поэтому поэтому да в соло не всегда приятно выживать так что вот так вот бывает как то раз как то раз и вот так то получается так ладно так ладно а... что нам делать какая цель у нас сейчас на данный момент собрать порох для патронов для патронов вот этой вот штуки ну и пока мы будем их собирать я хочу сделать себе автомат автомат который который скорее всего какой-нибудь калаш я не знаю типа автомат ну вот туп 811 48 железа для него патроны 76 и 39 вот 39, в наличии 20 типа тронов. То есть, опять же, нам нужно идти в шахту добывать стайк железа. И также нам нужен порох. Ай, жизнь моя тяжелая. В ту шахту есть, конечно, смысл идти, но там осталось совсем мало железа, так что не вижу смысла. Так, так, так. Ема у меня, Ема, подожди, чё, 50 FPS, типа а чё. У меня какие-то лаги, ладно, забьем. Я, короче, сейчас буду искать постройки. А, ну, о о о, о, о, о, обожаю вот это вот, всегда работает, так, отлично. Так, уголь у нас, здесь топор не нужен. У нас тут вот это уголь, поскольку уголь нам это ценная вещь, о, это нам надо. Все, что вот, вот это, вот это нам всегда надо, здесь это нам всегда надо. О, железо, отлично. Очень милый домик. Подарил нам железо и уголь. Забьем. Там у нас портал ват, Вообще. Звиняюсь, извиняюсь. Второй раз на видео у меня что-то пиликает. Первый раз у меня мышка отключилась на видео. А во второй раз у меня телефон бринкает. Клево. Спасибо. <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> вот это повезло. Вот это повезло. Нормально так. Опа. Так, ребят, я сейчас отвечу на этот бринг и вернусь. А уф. Ау, повезло! Так сказать. Ага, дальше. У меня еще и соседи сверлят. Просто всего не пошло не по плану. Просто все хотят не загубить запись. Что телефон с сообщениями, что соседи. Просто. Спасибо. спасибо папаша суть этого видео нужно было нам сделать хоть какое-то оружие и протестировать его скорее всего мы дождемся ночи скорее всего мы дождемся ночи и протестируем его скорее всего этот дробовик и ну и все сниму как рано понимаю ну и все так ну а пока мы ждем ночь мы ищем постройки типа дефолт кстати обидно ею нельзя добывать ладно А, понятно Для... Засейвили <звук> Так, по факту я могу уже скрафтить себе тот автомат Но нам нужен порох Чтобы делать хотя бы первую пачку патронов Кстати, ночью наступает, сейчас я протестируем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 Так, уголь. <дых> Джем, слиток, спасибо. Так добрый Майнкрафт. В шоке. Во-первых, я говорил, что нам нужны чернила. Так что все. Так что не ним мне тут. Все. Uh... Я знаю один метод, который нам точно поможет uh... умереть. И появиться снова на базе. И вот как раз таки, вот смотрите, у меня full хп, uh, да? И вот что я вам говорил в первой части про зону. То есть если вы на ней заспавнитесь, то у вас будет бить радиация. И то есть вот, вы зашли, да? все, Вы ушли отсюда. все. Вот вы ушли, и вот 13 секунд... И вы просто умираете. То есть у вас нету выхода никакого. О-о-о-хо-хо-хо! Вот это партия! Ой-ой-ой! Аимщики! все отлично! Можно. Можно проверять. оружие. Так, все. Так, давай, где ты? Их! О! Найс! Ну, как альтернатива, это как раз-таки нам надо. Все, пускай меня убивают. Давайте, давайте. Гасим, гасим меня. Гасите! Все, молодцы. А, так, это мы убираем, это сюда нам, вот это... Ага. Ну что ж, ребята, а, на этом я бы сейчас с вами построил... Нет, не на этом. Подождите. А минуту я вас еще наторву на пару секунд. А. Сейчас сделаем себе, наконец-таки, эту винтовочку. Быфайсер а а не, не сделаем все ладно забейте короче всем спасибо за просмотр это видео как всегда выйдет ночью потому что я всегда выпускаю я теперь буду выпускать видео ночью потому что именно это время я всегда свободен поэтому всем спасибо за просмотр оцените этот ролик хотя бы лайком ну пожалуйста реально я наконец таки вернулся спустя тысячу миллионов пятьдесят лет тому назад я вернулся наконец таки сюда Поэтому всем спасибо, всем удачи, пока.